Вот, ребят, сегодня буду опять Солярис шить, который э, тогда приезжал, и у меня прошивки не было готовы. Это на блок 17.9.21. Я прошивочку подготовил. Сейчас будем зашивать и выйдем, посмотрим, что и как э, у нас получится. Сейчас мы прошивочку найдем, только где она у меня? 21 Солярис. Вот оно. Сейчас подайте. Сортируем. 4-0-3. Все. Все Сейчас пошло. Сейчас. Сейчас связь установится. Проверим все, что-то да как. Пошло получение доступа. Ну и все, пошло шиться, в общем, потихоньку. Да, Солярис совсем новый. А, у тебя там пробег совсем... А, шихол, шихол, уже 648 километров аж. Посмотрим, как оно поедет. Поглядим, в общем. Думаю, что все нормально будет. Здесь, соответственно, фазики покрутили, все как бы сделали. Ну посмотрим, в общем. В принципе, там все готово, но надо выкатывать, конечно, эту прошивку. Вот он. Совсем новенький такой. -то. Ну, соответственно, я чуть попозже сейчас зашью, включимся, уже прокатимся по пути и посмотрим, что у нас будет. Ну вот, ребят, выкатились, все как бы вроде нормально. Сегодня тут, конечно, народу очень много гуляет в парке. И погодка вообще у нас прям весенняя. на объективе тут попало. Вот Ну, в принципе, все едет. Все как бы вроде нормально. Ну, как владелец сказал, Динамика. что переключения да, получше да, стали. Получше. Динамика получше, да. Ну, вот тут судить сейчас еще сложно, потому что машина совсем новая, то есть ее надо в принципе обкатать. Потому что 640 километров пробега это вообще ни о чем. Сами понимаете. То есть, но в принципе рабочая прошивка нормальная. регулятора мы там крутили. Кто бы там не говорил, вот есть там скептики разные, которые как бы считает что это у нас типа чисто маркетинг здесь все время прямо что это мы там придумали ничего мы не крутили никакие фазики для этого типа надо много очень времени чтобы их крутить и как-то выставлять грамотно сразу говорю и снимал тут там аккуратнее вот, за пешеходником затем камера висит сразу говорю на весту на 1,8 я потратил 2 месяца, реально мы с человеком чуть ли не каждый день встречались, вот именно здесь, не гоним. встречались и выкатывали все это дело, именно вот по этой дороге мы вот так катались кругами, все как бы, поэтому э, все это вранье полное, потому что реально мы с Димой, э, с Дикаревым все это делали как надо, никакой коммерции, никакого а, там маркетинга нету, то есть все как бы нормально. Ну она, да, наверняка здесь аккуратно не гони, там вот срез с асфальта такой, но он плавный. И налево поворачиваю. шипы-шипы, так что все это не обращайте внимания, то есть реально у нас фазики выкручены, то есть не, не выдумано это ничего. Времени мы на это тратим много, вы не думаете, что просто это надо там еще кататься еще что-то. Мы сидим дома там, я практически до 4 часов ночи иногда сижу, чтобы никто не мешал и кручу к ну, прошивке, поэтому встаю очень поздно ровно по этой причине. Так что здесь на данный момент фазики ну, как на всех Hyundai, и под экологию все сделано, если одна фазная или двухфазная. Здесь на данном автомобиле двухфазный, э э ну, два фаза регулятора, и все это сделано ровно так, чтобы оно под экологию заточенное. Оно как раз разрушает катализатор и все остальное, из-за него именно рушится катализатор, и динамики нет никакой. Здесь же сейчас, в принципе, все сделано так, чтобы оно уехало, то есть ровно все наоборот. Фазики выставляются именно под динамику, а не под экологию. И в принципе это дают о себе знать. И даже экономия, как ребята по статистике говорят, у Дима прошивал в Оренбурге, у него у людей на литр падает расход. Правда это неправда, не знаю, но не думаю, что там будут все прямо врать и, то есть точнее говорить неправду Ну да. Сустроя заводской прошивкой. Ну заводская, да. Тут надо посмотреть. Что всем советую. Можете приезжать прошиваться смело. Ну мы еще с тобой я ее покручу, соответственно, и с тобой еще покатаемся. Я еще буду обновлять, да. потому что это как бы первый вариант. 100, да? да да да там все будет продолжаться все как бы будет нормально сейчас не гони нам надо будет налево потому что будут новые релизы ну то есть не релизы а ревизии как таковые потому что это только первый вариант здесь именно он не сказать что он сырой он стабильный должен быть то есть э, все как бы нормально владелец покатается расскажет и посмотрим по статистике что там ну я не знаю Через неделю, наверное, будет понятно по расходу, и по всему. Я не знаю, правда, сколько ты ездишь, много или нет. Ну, так прилично. Ну, вот, отлично, да. И как Через раз... неделю да, можно уже будет сделать выводы. Да. Посмотрим и поглядим, что и как будет происходить. Так что, опять же, не забываем ходить под видео, как обычно. Здесь нам прямо с этого ряда лучше. Ну, соответственно, подписываемся. Пальцы вверх. Ну и колокольчик для того, чтобы приходили оповещения о новых видео. Так что всем пока и до новых встреч.